Добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад вас видеть и иметь возможность поприветствовать вас здесь, в Петербурге, в одном из пригородов Петербурга, в Пушкине, в городе Пушкин. Во-первых, мне хотелось посмотреть, как вы здесь устроились, как проходит ваше пребывание здесь. Спасибо, Вик. И хотелось убедиться, что вы не теряете здесь время не зря. И я только что был у ваших друзей. У них прямая была связь, видеосвязь, видеоконференция с Каиром, со своими свершниками. И у них, надеюсь, была тоже интересная дискуссия. Не менее интересная, чем та, которая у вас сейчас проходит с, министром, с одним из ключевых министров нашего правительства, господином Христенко. Если я могу... В чем-то удовлетворить дополнительно ваше любопытство, то я с удовольствием это и сделаю. Давайте воспользуемся этим. Тем более для меня это будет не только интересно и полезно, так как в ближайшее время, в ближайшее время послезавтра, по-моему, предстоит встреча с вашими представителями и лидерами стран Большой Восьмерки. И я смогу их немножко сориентировать по поводу того, чего нам нужно ожидать от этой встречи. А вам хочу сказать, что все мои коллеги, все руководители стран, из которых вы приехали, с большим интересом и нетерпением, без всякого преувеличения, хочу сказать, ждут этой встречи. Это все, что я хотел бы сказать вначале. И если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ja, ich bin Janusz aus Deutschland. Ich werde auf Deutsch fragen. Um, Ihr Energieminister sagte vorhin, dass um, man seine energiepolitischen Interessen mit allen Mitteln durchsetzen müsste. Um, was sagen Sie dazu? Ja, не уверен, что вы точно поняли то, что говорил наш министр. Но я не уверен, что он так сказал. Не могу в это поверить. Нет, нет, секундочку, я отвечу, только не пойму, перевод там идет или нет. Я не могу поверить, что наш министр сказал именно так, что нужно обеспечивать энергетику любыми средствами. Но мы с вами все хорошо знаем, я уверен, что и вы тоже хорошо знаете, что без энергетики невозможно существование современного мира. А вообще без энергетики невозможно существование даже биологического объекта. Мы обязаны обеспечить энергетические потребности не только растущей экономики, а просто любого общества. Без энергетики нет жизни. Но это не значит, что средства, которые мы применяем для решения этих проблем, должны эту самую жизнь ставить под угрозу, либо тем более уничтожать. И сейчас господин Христенко очень ярко, по-моему, рассказал о том, как мы решали проблему развития трубопроводного транспорта из сибирских регионов России – в сторону Тихого океана, когда речь пошла о том, что одно из крупнейших не только в нашей стране, но и во всем мире озер озеро Байгал может быть подвергнуто по теоретической опасности, мы приняли решение затратить дополнительные средства, но исключить эту опасность абсолютно, свести ее к нулю. Я думаю, что всегда, особенно в современном мире, человечество имеет возможности выбора и при решении вопросов развития, в том числе и в сфере энергетики, всегда в состоянии найти такой выход, который бы был оптимальным с точки зрения развития и с точки зрения сохранения баланса интересов, в том числе и в сфере экологии. Издуты Фриден, Марко Брей из Канады. И у Мы на встрече со своими коллегами, мы все будем обсуждать. Как один из разделов проблемы использования так называемых альтернативных видов энергии, возобновляемых видов энергии, экологически чистых видов энергии и сохранения энергии. Но нужно сказать прямо и откровенно, сегодняшний уровень развития энергетики такой что он не может обеспечить потребности развивающегося мира без углеводородного сырья. И в ближайшие лет 50 эффективной альтернативы углеводородам в мире не будет. Но и в любой стране, в том числе и в России, я уверен, что и у вас в Канаде, Правительства всегда думают о том, чтобы добиться определенного так называемого энергетического баланса между, различными, между использованием различных видов энергии. Это углеводородное сырье, нефть и газ, это атомная энергетика, это возобновляемая энергетика, ту, которую... Вот вы сейчас вспомнили. Нужно развивать технологии, нужно вкладывать необходимые средства, ресурсы, в водородную энергетику. Все это будет в повестке дня нашей встречи. Мы будем не только говорить об этом, но и согласовывать наши решения на этом стратегическом направлении. Конечно, не только в среднесрочной, а в дальнесрочной исторической перспективе, за возобновляемыми, за экологически чистыми видами различных топлив, будущее, но до этого, к сожалению, пока далеко. Мы для этого и собираемся, для того, чтобы в том числе поговорить, обсудить и эти проблемы и найти пути выхода из этой ситуации на длительную перспективу. Ушакова Татьяна, Россия. Я бы хотела узнать, каковы ваши ожидания от этого саммита, какая задача является для вас первостепенной и, возможно, какое-то определенное решение, которое вы бы хотели, чтобы было принято. Спасибо. Традиции саммита, саммита заключается в том, что решения, которые будут приниматься руководителями стран, они готовятся практически в течение всего года. И на сегодняшний день по основным вопросам, которыми мы будем заниматься, вы о знаете, это энергетика, безопасность в сфере энергетики, образование и борьба с инфекционными заболеваниями, формулировки между нашими экспертами согласованы. По сути, нам остается только зафиксировать то, что было те договоренности, которые были достигнуты на экспертном министерском уровне. Однако, в ходе Этих встреч всегда, конечно, идут дискуссии и возможны какие-то корректировки. Мне бы хотелось, чтобы по всем основным, если отвечать прямо на ваш вопрос, по всем основным темам, которые мы будем обсуждать, чтобы мы не только посмотрели в то, что нам положили эксперты и подписали, а, а чтобы мы провели живую дискуссию, если потребовалось, потребуется внести какие-то коррективы, но чтобы мы достигли единства, вот это самое главное, по всем тем ключевым темам, которые будем обсуждать. Ну, я не думаю, что не в подавленном, я этого не вижу, но если вы немножко раздвинетесь, будет, наверное, лучше. Спасибо вам большое. Hello. Um, my name is Xavier and I'm from France. Uh, one of our subjects is um, tolerance. And uh, I wanted to know what are your thoughts on um, Israel's bombings on Lebanon's airport. Конечно, это большая трагедия. Правда, это не имеет отношения к энергетике. Я сейчас только, когда с вашими друзьями общался, которые, у которых прямой сейчас канал был связи с Каиром, коротко очень сказал об этом. Любые военные действия сопряжены с человеческими жертвами. Это всегда трагедия. И если есть возможность найти способ решения той или другой проблемы, не прибегая к силе, то это всегда оптимальный путь. В данном случае, к сожалению, мы столкнулись с другой ситуацией. И мы полагаем, что все стороны, которые вовлечены сейчас в конфликт, должны немедленно прекратить боевые действия. Вот с этого нужно начать. Это должно быть отправной точкой для решения всех других вопросов и проблем. Мы, безусловно, будем обсуждать эту проблему когда соберемся уверен уже сегодня вечером и с президентом Соединенных Штатов, и завтра вечером со всеми нашими коллегами из стран восьмерки. И не сомневаюсь, что этому будет уделено большое внимание, наше правительство в лице Министерства иностранных дел свою позицию определило. Это очень тонкая тема, но совершенно очевидным является, что Неприемлемым является ни не захват заложников для решения каких бы то ни было вопросов, в том числе и политического характера, не крупномасштабное применение силы в ответ на эти пусть даже и неправомерные действия. Мы будем призывать все стороны, вовлеченные в конфликт, немедленно прекратить кровопролитие. Нужно просто вкладывать больше средств в, в научно-исследовательскую деятельность в этом, по этому направлению. Вот одно из наиболее перспективных ⁇ это использование э, водородного топлива. И, не только у нас в России, но и во многих других странах сейчас проводятся активные научно-исследовательские работы. У нас это делается в рамках практически государственно-частного партнерства. Одна из наших крупнейших фирм совместно с Академией наук вкладывает значительные ресурсы для работы по этому направлению, объединяя свои усилия и с партнерами в других странах, прежде всего, в Северной Америке. Вот, во всяком случае, то, что делают э, наши специалисты. Но мы знаем, что такие работы проводятся и в европейских странах. Будем вместе работать для того, чтобы приблизить, приблизить тот э, день и час, когда... Э, когда э, э, Объемы использования такого топлива будут достаточными для обеспечения экономического роста в мире. И решение на этой базе таких проблем, как бедность, как неграмотность и так далее, потому что без энергетики невозможен экономический рост, а без экономического роста нельзя решить другие проблемы. Но по этому направлению мы двигаемся и для этого собираемся, для того, чтобы обсуждать эти вопросы. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Левин Кирилл. Я представляю город Санкт-Петербург, культуру столице нашей России. И мой вопрос. Хотелось бы узнать, как Вы считаете, возможен ли нормальный партнерский диалог между странами-поставщиками энергоресурсов между странами-потребителями? И на какие уступки должны пойти обе стороны? Спасибо. Конечно, возможен. Одна из, один из ключевых моментов, на котором мы настаивали в начале этой дискуссии, заключался в том, что нужно сбалансировать безопасность потребления и безопасность производства. То есть тот, кто производит, должен быть уверен в том, что он сбудет свой товар, так же, как и те, кто потребляют, должны быть уверены в том, что они получат товар в необходимом объеме и по соответствующей договорной цене. Не могу сказать, что такая гармония в мире существовала до сих пор, и не могу сказать, что она существует и сегодня. Но именно к этому мы и будем стремиться. Здравствуйте, Диана, и я США. с вами сейчас. Моя вопроса – планы России в в в странах, Да, конечно. Я вот только что еще раз сошлись на на общение. С Каиром только что приводил цифры. Только из стран арабского мира у нас в России обучается 15 тысяч человек. Несколько тысяч из них фактически на бесплатной основе. Мы и дальше будем продолжать в двухстороннем режиме работать со всеми странами, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке по этому направлению. Но не только на этом ограничивается Наша, наша активность в сфере образования и помощи беднейшим странам, которые нуждаются в поддержке по этому направлению. Мы будем принимать участие в многосторонних форматах, в том числе и в инициативе, которая была инициирована на восьмерках ранее. Я имею в виду программу, которая называется «Образование для всех». К сожалению, объемы Объемы выделяемых средств не такие, на которые страны рассчитывали до сих пор, но мы будем напряженно двигаться в направлении не только исполнения своих обязательств, взятых ранее, но и в направлении наращивания этих обязательств в будущем. Здравствуйте, меня зовут София Дюба, я представляю российскую делегацию. У меня такой вопрос. Как наша страна готовилась к председательству на саммите Большой Восьмерки? Во-первых, во само по себе председательствование России было, было инициировано нашими партнерами. И... На одной из встреч «Восьмерок» в прошлом мне было предложено нашими коллегами, это и была их инициатива, взять на себя председательствование в текущем 2006 году. Ценность «Восьмерки» в целом заключается как раз в том, что с момента, когда к той или иной стране переходит председательствование, она формулирует несколько вопросов, которые считает наиболее важными для международной повестки дня в гуманитарный, в сфере борьбы с бедностью, в экономической сфере, согласовывает эту повестку дня со всеми партнерами. И с этого момента начинается взаимная работа на так называемом, как мы говорим, экспертном уровне, а на самом деле на самом высоком правительственном уровне. Это значит, что коллеги из восьми стран, в данном случае энергетика, образование, здравоохранения регулярно, почти на постоянной основе общаются друг с другом, вырабатывают общие подходы к решению той или другой проблемы. На мой взгляд, нам удалось выстроить позитивную и очень откровенную работу со всеми нашими коллегами, что само по себе представляет большую ценность. И, как я уже говорил, у меня есть все основания полагать, что мы придем общим решениям и выработаем общие подходы, которые отразим в совместных документах. Итак, два вопроса. Меня зовут Доминик, из Германии, 14 лет. И я хочу спросить, как вы себе в 30 или 40 лет непростые вопросы, потому что если бы вы спросили о моей стране, мне было бы проще. Ну, Во-первых, все-таки и развивающиеся страны не представляют из собой единой общей картины. Развивающиеся страны – это очень разный мир. И в разных странах по-разному обеспечивается темп экономического роста, решение социальных задач в том числе вопросов образования и здравоохранения. Я думаю, что подавляющее большинство из этих стран, практически все страны, имеют шансы на эффективное, быстрое экономическое развитие и на решение всех тех проблем, о которых я сказал выше. Многие из них уже сегодня демонстрируют, очень высокие темпы экономического роста. Многие из них оказываются лидерами в экономическом росте, хотя тот уровень, который ими достигнут сегодня, не дает им возможности полностью решать все проблемы, с которыми они сталкиваются. Вместе с тем, перед развитыми странами, перед странами с развитой экономикой, стоят очень серьезные задачи, если они хотят, чтобы мир был более сбалансированным и более справедливым, а именно, нужно помочь развивающимся странам в их развитии. Это в значительной степени связано с готовностью стран с развитой экономикой пойти навстречу развивающимся странам. И прежде всего в таких секторах экономики, которые особенно чувствительны и важны для развивающихся стран. Один из, из этих секторов – это э, сектор сельхозпроизводства. К сожалению, развитые страны, страны с развитой экономикой, к силу целого ряда обстоятельств, в том числе и под давлением своих собственных производителей, внутри своих стран, сегодня, на мой взгляд, не готовы... К этому ключевому моменту тогда выясняется, что собственные интересы оказываются выше интересов развития глобального мира. Как, или как у нас в России говорят, своя рубашка оказывается ближе к телу. Вот для того, чтобы преодолеть такое эгоистическое подчас отношение к проблемам глобального развития, для решения этих вопросов мы и собираемся в рамках «Большой восьмерки», хотя эти проблемы обсуждаются не только на этом форуме, но и на других, и в первую очередь в рамках дискуссий во Всемирной торговой организации. К сожалению, к договоренностям в этой сфере пока прийти не удается. Vi ha возможность для per il very вопроса. Так кто? So signor Presidente, io sono Carlo Leone, vengo dall'Italia, rappresentò l'Italia, e le volevo chiedere una cosa. Entrambi abbiamo una cosa in comune, che è lo sport. Infatti, anch'io pratico Quindi lei sicuramente saprà quanto è importante in uno so important sport del genere: il Lei ha in, per il futuro in provvisione un grosso, un grosso sacrificio per la Russia? O, non lo so, chiedo a lei. Se chiesto, non ho capito molto il passaggio. <sussurra> Se il passaggio è riportato, sarebbe stato chiesto. Io ho chiesto se lei per il futuro, per risolvere i problemi della Russia, ha intenzione di esercitare un grosso sacrificio o un piccolo sacrificio. Cosa che lei ben sa perché comunque, come l'ho detto prima, siamo due sportivi entrambi che praticano uno sport dove il sacrificio è alla base della disciplina. Я так понял, что вы тоже занимаетесь борьбой дзюдо. Это правильно? Значит, э, э, и вы сказали, что э, вы сказали, что это такой вид спорта, в котором должна быть выражена готовность на какие-то жертвы. Но э, вообще дзюдо это не самый травматичный вид спорта. Самый травматичный вид спорта по статистике, насколько я помню, это футбол. Так что не надо нам с вами стараться выглядеть героями. Есть гораздо более героические виды спорта. А если говорить о жертвах и о спорте, то мы с вами знаем один из главных лозунгов дзюдо – это гармония. Гармония с самим собой и с окружающим миром. И если этот лозунг мы с вами сможем реализовать не только в нашем с вами любимом виде спорта, но и в жизни, то это будет означать, что никаких жертв от нас никто требовать и ожидать не будет. Это значит, что мы сможем в контакте и в гармонии с нашими партнерами Всегда выходить на решение любых самых сложных вопросов. Для этого вы сегодня и здесь собрались. И я хочу вам пожелать успешной, интересной дискуссии и э, приятных, полезных контактов и знакомства с городом Петербургом. Мы все, я и мои коллеги, ждем ваших представителей в, в Константиновском дворце на встречу. Спасибо вам большое.